Почему? Я прошу вас не отвечать, ладно? Ну, если переживание... С переживаниями какие Ну, мысли всякие. Например. С чем связаны? Межвечностные отношения. Ну, да, межвечностные. Да. Ну, просто всякие страны. Угу. Давно это? Ну, у меня периодически такое было. Периодическое настроение, да? А все же и так было. Ну, Семь и да. ли Да. С отцом какие то отношения? Нормально. Мещей? Мещей у вас Нет. Я задаю, словами, не стандартные нестандартные вопросы. Нет. Немножко, да? То есть не схожие, как обычно задают врачи, мануальным терапевты, стартапами. Почему я объясняю? Потому что всегда все, все проблемы они идут из детства, из семьи, из межличностных отношений и так далее. Мне из вас нужно вытащить вот эту причину. Когда мы разберемся с причиной, мы сможем удалить причину и закрыть этот вопрос. Потому что, да, я сейчас могу с вами провести вот эти механические действия. тихонечку пейте. Я могу провести эти механические действия с вами но если мы не устраним причину, эти, э, это все вернется. Поэтому мне нужно это закрепить. А для того, чтобы закрепить, мне нужно разобраться, в чем же причина. В чем причина ваших величеких настроений. То есть, э, потому что э, тот, например, сколиоз, который я сейчас вижу, да, и те искривления, которые есть, они на ровном месте не рождаются. Это были какие-то конфликты в семье всегда. И вот вопрос такой. Родители часто ругаются? Дети. А в детстве программа наверное, была? Между собой, наверное? И... Ну да, ну, между собой, не, не вас только, а между а, собой. Ну, как бы, ну, нормальная семья бывает на посылке. Так что мы часто ругались. Семья полная, все а, нормально? Да. Потому что сейчас то вижу вашу закрытость. И я вижу, что... Вот, давайте следующий вопрос такой. А вы ко мне сейчас пришли сама или вас приняли сюда? Посоветовали. Нет, посоветовали. А решение это ваше или вам навязали его? Ну, сама. Ага. Потому что, вот понимаете, да? Если вам этого решения навязано, давайте лучше остановимся. Сразу же. Потому что если что Никто не заставит. Да, да. Вот это я хотел услышать. Что вас никто не заставит. Что вы сама принимаете решение. Я правильно понимаю? Слава Богу. Это для меня очень важно. Ну, сразу спинку как Сказал, что сама принимает решение. В школе всегда была такая тихенькая? Или была блевая машина такая? Нет, тихая. Тихая. есть? Да. часть какой ну, части головы? Ну, на обстановке. Ну, как -то. Вот эта часть, да? Ну, вот, ну, да. То есть я, как а как да. Как видать личность болит? Всегда по-разному. То есть иногда прям просыпаюсь и уже болит голова. Иногда просто, да. А когда просыпаетесь, она в этих же местах болит или справа? Ну, нет, у меня прям сразу два виска ну, как вот, стучат. Хлицестит, хулицестит это застой в желчном пузыре. Ну, ис мы... искривленная, да, пузырь Просто я вам так поясню. Если головная боль больше справа, mm -hmm. это не ко мне, это желчный пузырь. Решается головная боль очень просто. Особенно утром мож. Проснулся утром и стакан горячей воды. И голова через 4 минуты отпускает. Mm -hmm. Такое лекарство. И там ничего, стакан горячей воды. если не помогает еще один стакан, может чуть-чуть подташнивать. с утра подташнивать, присыпать. Так вот, кислота, как вот лишний, такой, как будто вот, немножко вот, в этой части, нет? Нет. Нет? вот, Я вам так скажу. То, что вы жалуетесь, это, конечно, есть смещение позвонка вот, верхнем вот, вот, вот, Второй момент, а, о, нет, что да, да, полностью. А, то, что есть болевые ощущения то, что вот это вот истощение внутреннее, оно связано с, а, именно с нервной системой. Да? Вот. То есть нервной системой нужно работать, выпить фамилию имени, фамилию лица. Вот, Хорошему, конечно, к психологу ходить, но... Я, я знаю, но я не могу вот прийти. И, она и, и да, как бы я знаю то, что не смогу ничего рассказать. Точно То есть такой, все в себе были. Ну, потому что мама не отпускает. И мама сидит над вами, воркует. И мама прикрывает. И в время не досказывается у вас есть не добыт. Да, сказать. она скрывает все. Вопрос к вам, были ли конфликты, когда ей было три года? Конечно. Угу. Мама ругала себя. Вот. И сильный конфликт в семье. Да? у Почти 2 сантиметра перепад между ногами. Таз перекошен вот сюда. И развернут вот сюда. Соответственно, у нее перегрузка идет вот этой мышцы. Ну, здесь, она неприятненько. Да, да. Угу. А здесь нет. Здесь нормально все. Да? Угу. Потому что все ваши поднятия... Вы, вот они, две широкие мышцы. Да? Все ваши поднятия вы осуществляете за счет одной мышцы. И все ваши вот сиденья за стулом, то, что вы упрямляете спину, пытаетесь как-то держать, вы осуществляете за счет этой мышцы. Правая, левая мышца ваша деградирована, не работает совсем. Дальше поехали. Грудной отдел, здесь позвонок выпал. Ну, это или подняла что-то, или что-то, я не знаю. Потому что смещение очень сильно Сколиоз ближе к второй степени. Причем... Вот эти позвонки верхние развернуты вправо, а здесь все развернуто влево. То есть я не знаю, что произошло здесь, или рыбок какой-то сильный. Выдох. <клевый> давай, давай дыши, Я знаю, спал палец. А -а -а -а -а. Но, когда я не дышал, хорошо. Спазм, палец, тема, Отлично, Все, умница. Давай, вдох. Выдох. Вдох. Все, поздравлюсь. Нет, выходите. О! Хрустнул только в шее, или в грудном отделе висничный тоже. Вот ну, тут вот в э, Отлично, Алиничная моя мечта. Прекрасно. Вы так? Смотрите, это... как у вас. Как хрустящий батончик. Все хрустит у нас. Включить свинчание очень сильно. Выдох. Вдох. Выдох. Ну, здесь не будет. Да, моя дорогая, что накопила, что ж сделаешь? Соответственно, потом блин, просто так не проходит. Скрытная жизнь тоже да. так просто не проходит. Чем больше человек скрывает, тем больше он не выговаривается, тем больше у него накапливается вот в этой части. Вот у вас здесь вообще просто вот кошмарище, да. То есть такое ощущение, что а, нет, размягчилось, раздышалось, здорово. Вдох. Вылях. Вдох. Выля. Очень Соответственно, они зажали больше чем на 7 мм, они зажали позвоночный канал Соответственно, вы еще больше прожимаете эти происходит Дальше, позвоночная артерия, смотрите, она как обвивает каждый позвонок А у вас позвонки были более чем на 30 градусов В этой части, вот так, они были смещены по пистолету То есть, вот ось идеальная, у вас они вот так присмещены Вот это, причем позвонки, были ушли в эту сторону Два а вот эти нижние в другую. То есть у вас вот такая клюховская была. Поэтому идет несогласование, поэтому идет дискомфорт, поэтому вибрация не сейчас все у вас в одну струночку, и все идет нормально.